Нина Александровна, да? мы в эфире это караулов. Скажи а что? Да уже почти У -у -у. А, посмотрела встречу Зюганова и Путина. Скажи, пожалуйста. Да, Путина не а так скажи, что ты думаешь о выступлении своего друга, соратника, руководителя, лидера вашей фракции? Ты депутат Госдумы, который так ярко выступала на митинге на Пушкинской. Только что, что ты думаешь об этом диалоге? Зюганов Путин. Ну, во-первых, со стороны Дюганова это речь государственника. И самое главное, что хотел услышать я, честно говоря, и о чем говорили, чего ждали люди, которые пришли на митинг, это требование отмены результатов электронного голосования, трехдневного голосования о чем сказал единственный из участников этой встречи Геннадий Джиганов. Ни один из лидеров других фракций Государственной Думы, а их стало 5 сейчас, а не 4, не отважился заявить о том, что мы должны отменить электронное голосование. Правда, мелкотемье назвал там несколько территорий Миронов, но при этом... Такого системного подхода к анализу выборов у него не было. Геннадий Ильич говорил о зонах тотальной фальсификации, он говорил о необходимости отмены ДЭД, что, по сути дела, заставило Путина оправдываться, что Россия пытается ввесать современный цивилизационный процесс, и цивилизация неизбежна. Но мне кажется, что предложение Дуганова все-таки о создании комиссии по Контроль по электронному голосованию – это уступка со стороны президента. Да, но Зюганов сказал это в проброс, достаточно коротко. Что за комиссии, когда он начнет работать? И понятно, что это будет касаться следующих голосований, а не сегодняшнего, о чем был ваш митинг. У тебя нет ощущения, что Зюганов тоже струсил, так сказать, несколько? и на улице, и разговор на улице. Другое дело, все-таки, это формат встречи с президентом, который ну, предполагает определенный, соблюдение определенного протокола. Поэтому важно, не выходя за рамки вот этого протокола, все-таки, ну, что, что, что называется, обозначить свою тему. Мне кажется, что э, ни Жириновскому, ни Миронову это не удалось, а у Люганову это получилось. Нет, Миронов даже не путался. Жириновский требовал Платошкина и социализма его посадить в ссылку, как я понял, потому что за социализм э, генпрокурор должен сказать, ибо такого нет слова «социализм» в нашей Конституции. Скажи, пожалуйста, ну вот все равно, что хочешь со мной делай, но твоя речь... А Панфиловой на Пушкинской, и Зюганов, который фактически объясняется ей в любви и защищает ее от американских санкций, и говорит, что это безобразие, что эл Санну третирует Запад из-за какого-то Навального и так далее. Вот это все как-то не вяжется в некое целое. Я сейчас осторожное выражение выбираю. Я не прав? Андрей, а теперь я специально цитирую Зюганова. Скажи, пожалуйста. Да. Да. В Германии все Верховный суд запретил электронное голосовое. А моя фраза о том, что в России произошел конституционный переворот, и на три дня вся власть была сосредоточена в руках, по сути дела, декоративного органа в лице Центральной избирательной комиссии. Очень хороший вопрос, что называется не в бровь, а в глаз. Отвечаю. О чем сказала сегодня депутат Останина, что сегодня рухнуло доверие, сегодня и сейчас. О чем сказал Зюганов, что когда-нибудь электронка порушит доверие, возможно, возможно и не порушит, но это будет потом. Есть разница между тем, что уже испытывают миллионы людей. Вот у меня на канале реплика «Мертвые души». Мертвые души, это, прости, пожалуйста, я имел в виду и Ивана Ивановича Мельникова, который ни слова не сказал, и вашего идеолога главного Новикова, еще девушка какая-то молодая сидела, не знаю, кто это, мумии какие-то за зюгановской спиной, вообще ни слова не сказали. Ну, назовите, когда, я еще раз что это протокольное мероприятие, а вы назовите мне, кто из ну, участников этой встречи не-не-не, не надо сравнивать ни Жириновского, ни Миронова, ни этого молодого человека, или не молодого я так и не понял, вечного юноши, который плохо говорит по-русски из партии «Новые люди». Никто не знает, что он сделал для России. Он научится когда-нибудь что-нибудь внятное, скажет, пока никто ничего не понял. Там одни запятые бесконечные, многоточие. Ну, как говорила моя, как говорила моя покойная мама, что не вложено папой, то кулаком не вобьешь. Это я сейчас мягко цитирую великую русскую поговорку. Никто то а Кириенко. Не, ну зад давай уже. Давай называть своими именами. Кириенко, в обход Путина. Путин проморгал, это предполагаю я, Караулов. Отрезал. У Единой России 19 голосов, 13 отдал партии новые люди. Еще раз Путин, только сейчас, кажется, стал понимать. Я. Ничего не хочу сказать, ни о ФСБ, ни о ком, но я предполагаю, что Сергей Владимирович на всякий случай использовать не мог себя забыть, да, любимого, используя механизм выборов, от партии власти рубанул минимум 13 голосов, отдав их новым людям, а вообще, чтобы было корректно, еще и 19. Вот 19 человек это не коммунисты отрезали у Медведева, это Кириенко рубанул Медведева, бывшего президента. И сидит тихо, так при войне такая мышка, знаешь, я в сторонке, я ничего, я президента не хочу, и штанов прыгает даже в кадре, как хочет. Это пусть с ним Путин разбирается. Путин в течение года разберется. Это тот случай, как он хитро-то сказал. Ну а вы-то, товарищи, которые статисты, коммунисты, хотите что-нибудь сказать мне про выборы, про электронку, про Панфилову? Все твои коллеги молчали. Путин оказался хитрее всех, Путин оказался э, ироничнее всех. И в итоге Путин-то всех сделал. Ну, я признаем а, очевидное. Я в чем не соглашусь. Первое. Ну, наверное, ты информирован больше, чем я, вот, с точки зрения проекта «Новые люди». Потому что, скажи, пожалуйста, ну, а чем твой друг Шевченко отличается от проекта «Новые люди»? Не здрасте. В огороде Кикиуха, Бузина, в Киеве дядька. Кстати, Максим который завтра будет у нас выступать на канале, предупредил честно. Нет, вот что было, то было. Он сказал, Караулов, ты помирился с Зюгановым. Хорошо, никогда к тебе Зюганов не пойдет. Потому что Зюганов сегодня такой же кремлевский проект, как и другие парламентские партии. Они 20 лет в обнимку в засос в Думе работают. Понимаешь, в чем подлость? Вот ты сегодня на Пушкинской под дождем. Выступила так, что даже Нью-Йорк Таймс откликнулась, тебя услышал. Тебя весь мир услышал. Про Панфилову, про все, ну ты не стеснялась в выражениях. Вот я тебе говорю, Нина, тебя Зюганов называл сегодня как возможного кандидата на пост руководителя Думского комитета. Хрен ты теперь его получишь. И опять Зюганов это сожрет. Опять промолчит. Про тебя промолчит. Вот давай пари заключим. Oh, that's it. ваша фракция сильна, ребята, вы не хотите быть внутри, так сказать, по отношению к ветеранам своей партии предателями. Вот это я ценю. Умение дружить, умение держать локоть друг друга, быть рядом. Одну секундочку. Сегодня, сегодня вся страна предполагает, что это были не выборы, а голосования, разные вещи. Это сделали... Погоди, погоди, я не все сказал. Одну секундочку, прости. Я не все сказал. Если бы там была не вот эта девушка молодая, которую я не знаю, кто это такая, кстати? Четвертая Центрального комитета по детскому движению, член-президентом Центрального комитета Мария фа Дробот. Фамилии-то у нее есть? Есть, Мария Дробот. Дробот, ну... Понимаю, фамилию я слышал, что она сделала для России, не очень понимаю. Иван Иванович хотя бы доктор наук, и здесь есть вопрос, у него биография интересная, у Мельникова. Но, если бы там был Платошкин, уголовник, ведь Зюгаров сегодня не ответил Жириновскому, который приказал Путину, ну так, настойчиво не приказал, но давил на Путина, отправь Платошкина и все его движения за социализм в ссылку в Сибирь. Я это так услышал. Потому что у нас в Конституции нет слова «социализм», генпрокурор должен вмешаться. Путин это не комментировал. Если Зюгаров ничего не ответил Жириновскому, хотя Платошкин все пресс-конференции сидел по его правую руку. И сегодня Платошкин в ситуации очень странная. А что ему делать-то? Его даже лидер партии не защитил. С другой стороны, если бы был там Николай Николаевич, весь бы разговор был другим. Ты это тоже понимаешь. Ты была бы тоже другой. Что этот самый был бы Колька Бондаренко, тоже другой. Но Бондаренко никто никуда не пустит, потому что он у Алсану, даже как я знаю, вроде как и жаловался Путину на него. И с ним еще разбираться будут с Бондаренко. Боюсь, предполагаю, и прочее. Сегодня было то, к чему не готов никто. Даже Шевченко это не ожидал. Никто не ожидал. Все ожидали. Ну что, Зюгама будет про мини-футбол говорить, про шахматы и защищать Панфилову. Хотя за два часа до этого ты сказала то, что ты сказал, а ты не последний человек в КПРФ. Любимица Анатолия Ивановича Лукьянова. Когда-то. Это, извини меня, это не комплименты тебе. Это горе от ума. Это всем создает проблемы. Я не прав? Скажи, что я не прав, я соглашусь. Я тебя очень уважаю. Я же не Одесский, буду спорить. Э, в чем-то прав, в чем-то не прав. Ну, предположим, э, все суждения Владимира Ольцевича, э, мне кажется, тебя не уважают, чтобы... Э, обсуждать а, это, на, да, а, а, это, да. Не надо опускаться. Поэтому да. я понимаю Путина, который никак не откомментировал. Э, и одновременно я понимаю Геннадия Андреевича, потому что ведь этот бред мы слышим с трибуны Государственной Думы. Э, ну, я, я не знаю ровно столько, сколько Жириновский присутствует в доме. Заметьте, да. Жириновский не заявил о том, что выборы были незаконными. Да он совсем согласен, конечно, он, он всегда заявил согласен. заявил о том, что в Москве были тотальные нарушения и победители стали побежденными в результате электронного голосования. Жириновский борется, продолжает бороться с коммунистами, с социализмом, а не с властью. Поэтому, когда... понятно да Ну что я могу сказать, я с уважением отношусь к любым речам, я даже Зюганова сегодня в реплике своей защищал, но любит человек Путина, уважает его, имеет право уважать, любить и его, и Панфилову защищать. Это его личное право, ему к 80 идет дело, он опытный человек, что хочет, то и говорит, свобода слова. Но вчера и в твоих комментариях, и других руководителей вашей компартии, я же многих обзвонил, ждать совсем другого. Ждали, ну хорошо, могли ведь мог быть и такой вариант, Вот я говорил об этом в своей реплике под названием «Мертвые души». Если бы сегодня, Геннадий да, Вячеславович, Владимир Владимирович, при всем уважении к вам, к власти, к кремлю, к стране, то, что было на этих выборах, это позорище. Так считаю не только я, так считают миллионы людей, судя по интернету, да и потому, что на митингах тебе дважды или трижды уже люди говорили. Я вас прошу. Давайте мы создадим быстро комиссию, в течение суток проверим это электронное голосование, опросим те, в конце концов, прокурорские умеют это делать, ой, как хорошо умеют арестовывать, а тут пусть не арестовывают, а просто опросят, как люди голосовали. И получим реальную картину. Это можно опрос по телефону сделать, 100 прокуроров позвонили 100 раз, вот тебе миллион голосов. И через сутки мы получим честную карту. Так, пожалуйста, чтобы прокуроры больше не фальсифицировали, не врали, мы же тоже можем найти 100 человек, которые сделают 100 звонков. А пока наши 50 с лишним мандаты, вот они у вас на столе, мы их кладем вам в знак протеста против того, что сделала Элла Александровна, как предполагаем мы, грубо нарушив закон, даже уголовщина, и Сергей Семеновичу в Москве, мы сдаем свои мандаты вам. А там посмотрим, правы мы или нет, когда проведем пересчет. Это же электронный пересчет, это же не бюллетенье считать. Это можно сделать в течение 24 часов. Вот чего ждала страна. Если я не прав, поправь меня. Это не отказ от думы. Это просьба, настойчивая просьба уважать права миллионов избирателей и уважать права тех, кто не прошел. Ведь Путин, он, он скажет, я гарант, я имею право вмешиваться, да, я вмешаюсь как гарант прав человека. Все. Как просто на сутки сдать мандаты, не навсегда, не терять трибуну Госдумы, бороться за отмену пенсионного возраста, но заставить себя уважать. А ни одной фразы. Да вот мы просили вас проверить, пусть в Германии уже отказались от электронки. Я не прав? Андрей, ну, Да уже поздно, будет... уже все признали, Дума уже работает, уже все, проехали, уже и ну, не сделали. Еще... Все отказываются. Да, это, вот Трутнев это... только что отказался. Мы увидели, что очень много любопытного в составе прав «Единая Не торопитесь с этим. Это первое. Второе. Вот тогда скажите мне, для того, чтобы законодательно отменить вот этот закон об электронном голосовании, для этого хотя бы в повестку дня необходимо внести вот эту вот норму. Кто это сделает? Это сделает Вериновский? Да нет, конечно. Нет, конечно. Да, о чем ты говоришь? Не Никогда. Ну так у нас есть возможность это сделать. А теперь скажите, вот... Не-не, стоп, стоп, стоп, я к 12-му... Нет, вот, Нина, Я не допущу вакцинации детей. Нин, вот, пога... одну секундочку. Мы сейчас... Нин, вернемся к вакцинации, одну секунду, прости. Ты Пожалуйста. абсолютно правильно, опять не в бровь, а в глаз, задаешь мне вопрос. Кто из всей этой публики может поставить вопрос 12-го на первом заседании, если не коммунисты? Отвечаю. Вы поставите... Но это хитрость, потому что все бюллетени, бюллетни, как их Шахрай когда-то называл, сожгут к чертовой матери уже завтра, ибо, дума избранной, что же эти миллионы бумажек хранить, электронку уничтожит, Так было в 1996 году, когда на следующие сутки после подсчета голосов якобы честного Рябов сжег все эти бумаги. Все! Это надо, было, это надо было все, как ты сейчас Это надо было все зюганова сегодня сказать и не в проброс одной фразы а так как ты сейчас сказала и второе мы примерно по Грудинину знаем, как ведет себя Верховный суд, да и по Платошкину ждать здесь нечего. А к твоему, как ты понимаешь, сведению и к сведению наших зрителей, сегодня говоря о совхозе имени Ленина и о Грудинине, Зюгару даже фамилию Грудинин не сумел выговорить или совхоз Ленина назвать совхозом Ленина. Он о неких рейдерах говорил, которые покушаются на совхозное имущество. Прости, 89 лет так политики себя не ведут. Зюганов не мальчик, не ребенок, он мог растеряться, этот парень из новых людей, которые запятые ставят бесконечно. Но не Зюганов, который говорил лучше всех, у него бумага лежа, лежала перед столом. Он знал итоги голосования на нашем канале, где 79% сказали, да черта ваш Зюганов не сделает. И только 21% зрителей больше 130 тысяч за ночь проголосовало у нас. Только 20, 21%, 30, 21 сказал, нет, верим, что он поставит вопрос ребром. Ни один вопрос ребром сегодня не был поставлен, кроме доклада Зюганова, что по мини-футболу у него в КПРФ 4 хороших спортсмена. Я написал, я написал книжку «Русский ад», подарю тебе два огромных тома, думали три тома, все-таки в два вложили, через неделю, даст Бог, выйдет в аргументах недели. Там об этом не просто речь, а эта книга посвящена трагедии, которая происходит с Россией, прежде всего смертность. Мы, кстати, до сих пор с тобой не назвали цифру, сколько детей у нас покончило от ЭГЭ самоубийство. Я с, делай, с удовольствием я, понимаю абсолютно. Я с удовольствием приглашаю тебя и Максиму скажу. И давай я сделаю ваш диалог, буду сидеть просто как ведущий. и Никакой не дуэль, ни к барьеру. В конце концов, Максим сегодня от КПРФ представляет партию вашу партию в Владимирской областной Думе. Я думаю, что вам и ему, и тебе, двум соперникам на вашем округе в центре Москвы. Где и ты не прошла, и он не прошел, есть о чем поговорить. Вот я за такую журналистику абсолютно открытую. С обвинениями, ради Бога, ты, девушка, как написал Сьюрк Таймс, молодая Астанина. Вот, это вечно молодая Астанина. Это замечательно, правда. Максим. я не считаю Максима соперником. Для меня соперник власть, Андрей. Я сожалею, что соперников, Максим посчитал, вот для себя, соперников, Единую Россию, меня так вернее, коммунистов, и меня как кандидат от КПРФ. Вот в этом беда. Но это беда, мне, в этом беда? мне кажется, это меня ошибка столкнуло, большая. Столкнуло, по сути дела, вот, э, э, нас на... Э, и Максим согласился. Он принял правила игры. Я об этом очень сожалею. Нин, это действительно не э, ошибка его. Но я тебе могу открыть одну тайну. Когда создавалась вот эта партия, заново, новая партия, Максим позвонил мне. Я лежал с ковидом это был, по-моему, Варь, когда это было? В мае? В мае было еще. Говорю: слушай, я вот, наверное, так хочу. Ты пойдешь со мной вторым номером? И я ему честно сказал. Макс, я пойду каким угодно номером, хоть 25-м. Я в Думе работать не могу, потому что я для этого стар. Я хочу книгу написать. Я не Захар прилепен. Для меня книга, вот это моя, это дело жизни. Меня не гонюсь ни за абсолютно. Но я буду там, где ты, пуш. я тебя знаю всю жизнь. И буду, что могу, помогать. Я где-то там не прошел или что-то изменилось, мне сказать, слушай, давай мы без тебя, И, да ради бога. Но самое интересное, поверь, себе я пошел, а я, это, ну, ну, не мое, мне полтора не предлагалось, когда министром было АПН возглавлять. Я даже задумался на один день, у меня был тогда маленький мой приятель Фили, который, я посмотрел, он был 8 лет, он на школу, что ты будешь... Ну, предлагают министром быть фактически. Это какой-то из тебя нафиг министр. И я вдруг понял, что уставим младенца глаголит истина. Но даже если бы я принял предложение Шевченко и что-то получилось бы, я бы с удовольствием делал за своем канале все, что я делал. И Зюганов снимается, и ты, и кто угодно, и Бондаренко постоянно. И тогда ничего бы не изменилось. Потому что я не звал Единую Россию. Я Хинштейну позвонил. Не поверишь, когда вот шли подсчет голосов. Говорю, ну теперь давай, приходи, объясни, так сказать, про закон про свой вот этот два года за клевету, за интернет. Вот, слушай, меня своим учителем считаешь? Вроде как мы с ним нашли общий язык. Я за такой канал, где выступают все. И сейчас говорить не о Зюганове, а о Шевченко уже поздно, потому что Максим не прошел. Но история, диалог твой и Шевченко, диалог Платошкина и Шевченко, диалог твой и Платошкина, а главное диалог ваш общий сегодня, вот после того, что сегодня случилось и на митинге, и на связи с президентом из бункера, я готов всем давать слово, потому что пусть наши зрители, сами умные наши зрители решают, кто прав, кто виноват, кому верим, кому супер верим и так далее. Ведь сегодня что получилось? К сожалению, а? вот такого а, разума а, у власти нет. Понимаешь, Андрей, если бы у нас и выборы походили по при такому принципу, что а, все... А, Да. Нет, нет, мы это сделаем. Более того, я тебе не скрою, я уже вот через неделю позвоню в администрацию. Ну, там есть вменяемые люди, я с Песковым вообще на, на ты всю жизнь был. И предложу то же самое. Ребят, не пугайтесь. Не пугайтесь вы людей, этих миллионов зрителей наших. У нас 4-5 миллионов просмотров в день. Нет такого ни у кого. Давайте все, дайте команду этой Единой России. Чего вы боитесь моих вопросов? Пусть Медведев боится. А это правильно. Понимаешь? О, партия, партия, абсолютно это, верно. Это, да. это социальный заказ, политический заказ, забот людей. А ты говоришь о том, что не принято предложить, потому что не хочешь быть депутатом. Нет, по телефону партии Абсолютно верно. Это правильно. Но скажи, сегодняшняя история, как ты предполагаешь, от КПРФ, тех людей, которые ждали от Зюганова, как говорил Стэндер, получая Нобелевскую премию, я хочу говорить, как рыкающий лев а не как блеющие овца. Вот сегодняшний диалог Зюганов и Путин, когда у Зюганова на всю страну была возможность говорить, как рыкающий лев, не отведет от КПРФ тех миллионов людей, которые голосовали не столько за КПРФ, сколько за некую силу, которая противостоит единой России, вообще не ответившей ни на один социальный вопрос, как я предполагаю, у нас в стране. Включая главный вопрос к его лидеру, каким чудом он Норвегии подарил 175 тысяч квадратных километров нашей территории 15 сентября 2010 года, когда был президентом к Медведеву. Ни на один вопрос не отвечают. Вот сегодняшняя позиция Зюганова не отведет людей от партии? которые требуют от нас люди, если мы их не включим в повестку дня, вот тогда мы действительно ну, без того, которая несет ответственность за людей, призывая их выйти на эту самую улицу. Вот сегодня возьмите митинг, возьмите сегодняшний митинг. Кто взял ответственность? Встреча была с депутатами Государственной Думы. И поди, сделай что-то с нами, потому что все, кто пришел на эту встречу, под основной грамоте коммунистов. Да. Почему это не делает справедливо Россия? А чего это не сделал СДПР? Правильно нет, говоришь. Нет, нет Значит, И первое. Да, самая понятная программа, он так и сказал. И Полторанин тоже завтра будет говорить, что он голосовал антикоммунист. Полторанин за вас. Ты знаешь, я с удовольствием дождусь 12 числа и наши зрители тоже. Очень жаль, что никто сегодня не знал о том, что на митинг на Пушкинскую не неразрещенный Собянин, но как встреча с кандидатами в депутаты или депутатами это вполне может быть. Никто не сказал, что ваш идеолог Новиков пригласил Панфилову Матвиенко, э, Венедиктова и еще кого-то. И никто из них не пришел. А чего не людей-то боятся? Ну, я сожалею, что тебе звучало это, но да. еще раз. Э, встречи с депутатами носят уведомительный характер. И э, нам не нужно согласия ни с мэром, ни с пэром, ни с яйцем еще. Мы, э, эти встречи носят уведомительный характер. И э, задача полиции э, на порядка, на подобного доволоков встречи с депутатами. Все-таки депутат находится в рамке министра и согласитесь, но ну, падать вниз перед, я не знаю, главой управы, главой района, разрешите мне встретиться со своими избирателями. Да не, ну, что это такое? Но при этом удальцову влупили сегодня 10 суток административного ареста за пост про митинг, сегодня влупили, а с сайта КПРФ после вчерашнего окрика Собянина и РОС какого-то надзора исчез пост о том, что будет митинг и поменяли формулировки. Нам удалось его освободить, правда мы понимаем, что в понедельник будем отстаивать для того, чтобы не вынесли ему административку, административку потому что есть уведомление депутата Рашкина и депута о сегодняшней встречи в соответствии с законом. Поэтому, ну то, что не знает закона наши полицейские, это проблема нашей полиции. Никто Меня не убили, спорит. что мы расстоим тогда Дальцова и всех ребят, которые в траке, в траке, все равно трех десятков человек, там, среди депутатов Мосгордума, там, Лену и Зинчук э, арестовали, и они провели там более трех положенных часов э, сейчас в участках. Скажи, а омбудсмен Москалькова хоть раз где-нибудь появилась, помогла вам кого-нибудь вытащить? Защитила кого-нибудь? Ну... Она пропала. нас не защитила, а вот по итогам прошлых выборов Рашкину, а, удалось а, с помощью а, из уже приговоренного к сроку а, одного из на избирательных участках, в котором наркотики и ему грозила, я не знаю, какая статья. Вот а, тогда очень помогла. А вот сейчас вы мне подсказали, кстати, вы мне Своими товарищами, кроме Центра Сберкома, мы еще обратимся к Москальковой, как раз с требованием освободить тех, кто незаконно арест... Пожалуйста, вернемся к нашему разговору вечером 12, в первый день работы Госдумы. Именно повестки о том, что ты говоришь, что Зюганов то, что не сказал сегодня, и КПРФ, все вы скажете 12 на первом заседании. Очень интересно, получится или нет. Договорились. Спасибо, обнимаю тебя. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо.